Квартира с ремонтом, видом на море, в одном из лучших домов на Бытхе. Всем привет и в сегодняшнем выпуске мой любимый район в Сочи – Бытха. Я сам здесь проживаю. Сейчас покажу вам квартиру с новым ремонтом, с видом на море. От этого места до моря нам идти всего лишь минут 10. Бытха всегда утопает в селени. Вся инфраструктура в непосредственной близости, перечислять даже бессмысленно, в верхнем углу выскочит ссылка, почему я выбрал район Бытха, там я подробно про него рассказываю. Итак, смотрите, дом расположен, ну я бы сказал, на ровном месте, вот смотрите, видите, там ровно, здесь ровно, на горизонте тоже ровно, вот так выглядит сам дом. Он обшит керамогранитом. Он двухподъездный. А если он обшит керамогранитом, значит, он хорошо дышит. И здесь нет плесени. То есть, пойдем мы туда, либо пойдем в другую сторону. Мы будем двигаться по ровному месту. Дойдем до автобусной остановки. Там же всякие магазины, пятерочки, магниты и так далее, и так далее. Рынок. То есть, вот на этом пятачке в радиусе 500 метров сконцентрирована вся инфраструктура. Сегодня долго гулять не будем, потому что времени у меня нет. Далее еду снимать. Еще одну квартиру на Бытхе, вот, к слову говоря, ну, мне в комментариях многие писали, увидели, что я был в Анталии, ездил на северный Кипр, многие, наверное, подумали, что я решил куда-то свалить. Нет, друзья, я никуда не уезжаю, я также работаю по Сочи, я просто расширяю свои горизонты. И что мне здесь нравится, видите, там цепочка, то есть двор не проездной, возле дома паркуются только жители данного дома, вот, рядом с домом детский садик. Повторюсь, здесь все рядом. Также 16-я, 9-я гимназия. Ну, дальше не пойду. Смотрите, какой красивый Лиссабон получился. Правда, классный. Ну, а если вы не хотите гулять по ровной дороге, то вот с дома есть такая вот лесенка. Ну, я, например, люблю гулять по лесенкам, потому что я сам живу в соседнем доме и на тропу Теренкур. Я, когда беру свою собаку-дольку, мы бежим, а там очень много лестниц, друзья. Вот. Так что вот эта лестница она вас тоже приведет прямо к санаторию Метаург. И там Прямо за остановкой есть еще спуск. Где-то 210 ступенек вы находитесь на тропе Теренкура, тропа здоровья. Обожаю это место. С одной стороны море, с другой лес, птички поют, красота. И вот так выглядит дом с другой стороны. Вот и все равно хочется показать вам, насколько удачно расположен дом. И потом уже озвучу цену Вот из этой зеленой чаще мы вышли Туда чуть вверх Паспортный стол, здесь спортивная школа Друзья, смотрите, вот на этом пятачке Уже сконцентрирована вся инфраструктура Там прямо вот где-то в 50 метрах Магазин Магнит, магазин Магнит Косметик Круглосуточные всевозможные здесь Магазины, сейчас мы по лестнице Если поднимемся метров 100, там будет центровой Пятачок, это место называется Аэлита, то есть там действующий дом Культуры, бывший кинотеатр Рынок, автобусная остановка, там ходит очень много транспорта. В общем, туда не пойду. Место реально классное. В подъезде чисто, аккуратно, недорогие коммунальные платежи. Заходим в квартиру, общая площадь 47,3 квадратных метра. Абсолютно новый ремонт, практически не жили. Это коридор, вместительный шкаф с зеркалом. Туда заглядывать не буду. Это кресло похоже на кресло-качалку. Смотрите, сюда вот еще один шкаф просится. На кухне в санузле и коридоре керамогранит. Там же теплый пол. В общем, коммунальные платежи будут минимальные. Есть биде. О, весы. Можно взвеситься. Теплые полы разбиты по контурам. Нормальный цвет плитки. Просторная душевая кабина. То есть, локтями здесь биться не будете. Двигаемся дальше. Спальня большая. Висит телевизор, кондиционер, витражные окна. С хорошим видом, который покажу с балкона. Тоже вместительный шкаф. И кухня на кухне раскладывается диван тоже висит телевизор кондиционер стиральная машинка микроволновка в общем холодильник все есть для проживания давайте вот так еще покажу и выходим на балкон с которого открывается потрясающий вид на море ротанговая мебель хоть погода сегодня не летная но море очень хорошо даже видно и получается окна в тихую сторону в зелень и море. Сзади дома тоже есть парковка. И вот в какую сторону бы вы не пошли, хоть налево, хоть направо, до инфраструктуры вы двигаетесь по ровному месту. Я вот выезжаю в другую сторону, здесь уже рынок. Ну все здесь, друзья, ну как-то даже бессмысленно. Ну а потом уже, да, если к морю, то туда ниже, вот. Либо туда, в горочку, на сам центровой пятачок аэлита в общем стоимость данной квартиры по 295 тысяч за квадратный метр кто ориентируется в ценах вполне себе адекватная стоимость тем более для бытхи, тем более с видом на море это получается где-то 3 900 13 900 13 900 то есть 473 умножаем на 295 получаем стоимость вот У меня на сегодня все с вами был дмитрий волков канал волк стрит до новых видео Пока.